Что касается похоронных мероприятий, уход из этого мира по языческой традиции сложен. Самое сложное, это не столько соблюсти правильный ритуал, сколько найти человека, который соблюдет этот правильный ритуал. Поэтому первым делом, что чем вы озадачитесь, это правильно в душе приказчика который абсолютно тысяча процентов сделает так, как вы ему сказали, и сможет сделать, как вы ему сказали, и не э, испугается. В, наших, в нашей школе много учится э, людей, которые озадачены этим вопросом, исповедующими языческую традицию, но при этом в качестве родственников и друзей, имеющих чистых христиан. Договориться им сложно, честно вам скажу, да, очень сложно, потому что очень мало кто нормально это воспринимает. И даже быть уверенным, что сейчас пообещав, они не выполнить свои обещания, чтобы не получилось, как господином Задорновым, да, нет никакой гарантии, поэтому здесь нужна немножко более другая система, чем просто обещание родственников. Они легко обманут вас, потому что их религия позволяет обманывать, ибо ложь это меньшее зло, чем несоблюдение традиций. Знаете, поп грехи отпустит. А если душа будет упущена из сеточки, это будет плохо. Вот, поэтому не особо на родственников на христиан не рассчитывать. Да, коллега тут на, на, тоже, на форуме уже писал, что договориться вообще в принципе невозможно. Родственники сказали, закопаем как положено, всё, отстань. Вот, поэтому то, что они закопают как положено, можете не сомневаться. Поэтому это должен быть либо язычник, который с вами в теме, либо юридическая компания, которая получит от вас денежку, четкие инструкции, и вы будете абсолютно уверены, что они сработают душеприказчиками так, как надо, выполнят вашу волю вплоть до того, что всех по судам затаскают. Потерять деньги наш человек боится больше, чем кары небесные, поэтому да, штрафов, штрафов испугается. Это что касается подготовительных всех мероприятий, поверьте, я не напрасно уделяю этому внимание, потому что вся ваша ритуалистика может сгореть в момент, если не будет исполнителя. А система наша, к сожалению, язычество не заточена. А дальше уже дело техники, значит, да, конечно же, это сжигание, по ритуальным правилам сжигания на краде выставляется да, крада, то есть это очень-очень большой костер, сверху кладется сжигаемый объект и все дары, все жертвы, которые вместе с ним сопровождаются, вот, и все это сжигается. Но Подобное, на подобное захоронение, скажем так, очень сложно приобрести, обрести у нас такую возможность. Хотя есть уже некоторые языческие общины, которые отстаивают свое право. Вот. Но при этом при всем им приходится с властями, конечно, бороться дико. дико. Поэтому вопросы кремации, да, они, они решают вопросы. Единственное, что, смотрите, чтобы, ну, скажем так, все, все делалось по правилам, да, они, как они обычно это делают. А, а дальше прах отдается туда, откуда пришел, то есть природе. Над землей ли развеивается, над реками ли развеивается. Да? Может быть, вы поедете в Норвегию, над каким-нибудь красивым фьордом все это дело развеете. Дальше вот как вы захотите и как потянет того, кто будет, и возможности того, кто будет исполнять вашу волю, в любом случае ничего никуда не закапывается. Это все природное, это все ее и сохранять что-либо из того, что она вам дала себе в виде плоти, да, в виде сохранного пепла где-нибудь на камине, это не по-язычески. Да? Мать-Земля дала нам биологию, мы эту биологию попользовали, отдаем ей обратно на пищу ее детям. Но в данном случае огонь говорит нам о том, что мы не оскверним ни плотью, не обременим ее присутствием своим еще какое-то время. Огонь это самый быстрый проход. Огонь сам по себе канал. И когда человека сжигают, если перед ним, перед, перед кремацией не был проведен никакой ритуальный обряд, не положены никакие печати, которые бог какой-либо веры накладывает на душу и говорит это мо. Если такой обрядов проведено не было, то огненный канал по -по позволит вам уйти туда, куда вы хотите, куда вы запланировали. И никто в этот момент вмешаться не может, потому что огненный канал сильнее светового. Поэтому, конечно, это кремация только, только зажигание. Вот. Но опять же, ритуал простой, до невозможности, но исполнение у него в наших условиях вызывает огромнейшие трудности, огромнейшие трудности. Что касается ритуальной части, там поминок и все такого прочего, Тризна приветствуются, но на тризни, как правило, не плачут о покойном, а восхваляют его, то есть такая протекция от живых мертвому перед богами, надо рассказать, какой он был классный, вот. Но на самом деле Ничего страшного, что умер, мы в хорошее место его отдали. То есть не ныть, не плакать, а с уважением относиться к естественным законам природы, которым еще никому не удалось обойти и которые являются и для нас возможностью всегда начинать с чистого места. Поверьте, в некоторых случаях эта возможность стоит очень дорого. Вот вам мои рекомендации. Насчет первого, побеспокойтесь заранее. Серьезно вам говорю, вы не представляете, с какими сложностями сталкиваются люди, которые не желали бы поступать обратно на обнуление своей бытийной массы в чертоге ехала. И об этом надо думать сразу. Это правда. Ритуалы, к сожалению, имеют значение. Они иногда работают.